Всем привет, друзья! Я вас приветствую. Сегодня мы поговорим на такую щепетильную тему в сетевом маркетинге, как рекрутинг, да? Очень щепетильная тема. Мы сегодня в команде разговаривали о том, что есть такой момент неприятный. Но об этом нужно говорить. Если у вас уводят людей, да, или если у вас ну, забирают людей и вводят в другие компании. Это нормально процесс, то есть где э, человеку лучше, туда он идет. Но есть такой момент, что чтобы преуспеть в сетевом маркетинге, э, а перед этим я скажу, что я в сетевом маркетинге работал в двух компаниях, в одну пришел, 8 лет проработал с одними хозяевами, с одним руководством, и затем перешел во вторую компанию, и уже два года я проработал в этой компании. И я не сторонник переходить из компании в компанию, я сторонник того, что нужно прийти в компанию, построить бизнес и получать хороший доход. Вообще у меня нет цели такой, чтобы переходить, переходить в компанию. Первое, это нужно выбрать компанию правильную. Можно ошибиться один раз, два. Я, я знаю, что есть успешные люди, которые две-три компании там прошли, потом в четвертое преуспели. Бывает такое, что ну, не эта компания, здесь не получается, вот перешел и там работаешь. Я сторонник того, чтобы быть желательно в одной компании. Э, найти компанию, каким-то критериям продукт маркетинг план основателей компании э, миссия компании ценности компании то что вам по душе то что вам сверху дано если вас бог привел в эту компанию преуспевайте чтобы у вас все получилось но есть такой момент э, когда вот в разных люди приходят разные же люди и приходят в компанию они кричат мы любим эту компанию мы обожаем, это лучшая компания в мире. Затем проходит 2-3 месяца, и люди эти кричат, мы любим и наставников, мы здесь до конца, до последней капли крови, что бы ни случилось, хоть камни с неба, но мы, здесь, мы с вами до конца. Но Как практика показывает, эти люди, они красуются, они показывают, что они преданы этой компании, что они, ну, они, в общем, они молодцы. Но на самом деле эти люди быстро сливаются. Они сливаются, как бы перевоплощаются <непонятно>, непонятно в кого, и через определенное время они говорят, эта компания плохая, спонсор козел, основатели плохие, продукт, ну, может быть, хороший, может, неплохой, но у меня лучше. И они обращаются к дистрибьюторам этой компании, в которой они сейчас находятся, и говорят, слушай, пошли в другую компанию, там маркетинг-план лучше, там выплачиваются на 2% больше, у вас 60, а здесь 62, вот именно поэтому ты не можешь разбогатеть, а мы пойдем туда, я вас поведу, мы там разбогатеем. Друзья, если вы видите таких людей, и они у вас появляются. Будьте осторожны. Посмотрите, если они вас приглашают в какую-то другую компанию, посмотрите, спросите у них, а какая по счету у них эта компания? А в каких компаниях они преуспели? Ну вот, если вы новичок, я делаю как бы сигнал прививку, чтобы новички, люди, которые пришли в сетевой маркетинг, они разбираются, если какие-то люди по какой-то причине уходят, вы у них сначала спросите, какая по счету это ваша компания? Первая, вторая, третья. А почему вы были в той компании? А почему вы ушли? Какая причина? А скажите, почему вы пришли в эту компанию, а теперь говорите, что она плохая? По каким критериям вы ее выбрали? Пришли я видела, вы говорили, что это хорошая компания, теперь вы говорите, это плохая, и здесь люди все плохие, пойдем в другую компанию. И вот мы сегодня говорили с лидерами нашей компании, команды, и есть такие люди, которые вот они, знаете, как не привыкли сидеть на одном месте, как вот... Цыгане раньше кочевали с одного города, переходили в другой, ну, с одной местности в другой. Вот не сидит им на месте, они идут. И вот эти люди, которые приходят в компанию, они знакомятся с людьми, красуются на мероприятиях, они показывают, мы любим всем сердцем, всей душой, и компанию, и спонсор, всех. Они знакомятся с людьми, входят в доверие, а потом начинают приглашают людей рекрутировать в другую компанию и водят за собой этих людей. И в итоге, как получается, они приходят в эту компанию для того, чтобы новички пришли и купили пакеты, желательно побольше, чтобы вот этот главный кукловод, человек, который меняет компанию уже, десятую или пятнадцатую по счету, посмотрите, каждый год, полтора-два, он меняет компанию, не сидит на месте, он не может. Ему нужно идти в другую. И во всех предыдущих компаниях, где он был, ушел, там все плохие. И маркетинг плохой, и продукты плохие, и люди плохие. А вот в этой компании хорошие люди, замечательные. И маркетинг, э, вот и продукт. Так вот, вот эти люди приводят людей, а новичок: да, наверное, я доверяю этому человеку, пошел в эту компанию, а там нужно опять купить пакет с продуктом, и там нужно делать ту же самую работу. Там нужно использовать продукты, там нужно разговаривать с людьми, строить бизнес и делать ту же самую работу. Друзья, я хочу вам сказать по секрету, что в сетевом маркетинге много хороших компаний, много продуктов, которые производят компании и продвигают их на рынке. В каждой компании, а их Тысячи, десятки тысяч этих сетевых компаний. В каждой компании есть лидеры, и есть их много, которые преуспевают в своей компании. И почему-то эти люди с этим худшим маркетинг-планом зарабатывают в 10 раз в 100 раз больше, чем тот человек, который вводит этих бедных людей по другим компаниям. Худший маркетинг-план, но он больше зарабатывает. Вопрос. А в той компании, в которой он перешел якобы и рекламирует, что там больше маркетинг-план на полпроцента, он ведет группу людей, которые новички, у которых был не, негативный опыт. Затем в этой компании он говорит, слушай, а в другой компании или другой человек приходит, а там маркетинг-план на полпроцента больше, пошли туда. То есть... Если вам человек говорит, что там больше платят или что, я вам скажу, что по секрету в среднем в сетевом маркетинге компании по маркетинг плану могут выплатить там до 60%. Это теория на бумаге, если там все хорошо. Но по факту компании в сеть выплачивают 30, 35, 40, 50%. Это в хорошем случае. С товароборота есть компании, вот ты делаешь товароборот и компании платят 10, 15, 20 лично дистрибьютору вышестоящему. И получается так, что человек, который вас реально сбивает с толку, и он привел вас, он получил от ваших покупок еще раз, затем он видит, что товароборот падает, люди не делают активность, не подписывают других людей. Он знакомится с другими людьми в другой компании, говорит, слушай, пошли в другую, ту компанию, та лучше. Она там, у нее там процент лучше, продукт вообще бомба. И люди начинают, они ходят, слушай, из компании в компанию. Ну, не знаю, кто э, ходит за такими людьми, я не знаю. Это... И таким методом, если будут э, вы будете подписывать таких людей, не профессионалов, вы просто сбиваетесь людей столько, вы просто прутите, портите индустрию, MLM, и наш бизнес, он выстроен только на отношениях. Это не просто одноразово пришел в компанию, нагадил и пошел в другую компанию. Друзья, поэтому я больше обращаюсь к новичкам, люди, которые понимают, да, нужно искать компанию, нужно анализировать, выбирать. Но если вы слышите людей, которые пошли, там не ваш наставник, а какой-то другой, пошли в другую компанию, задайте ему вопрос каких ты компаниях был, сколько ты зарабатывал, а почему ты уходишь? Ты был там, пришел сюда, почему? Задавайте вопрос таким людям и не попадайтесь на уловки таких людей. Еще есть такая категория людей, которые говорят, слушай, я с продуктом уже работал, пошли без продукта работать. Друзья, если вы в продуктовой компании не зарабатываете денег, то без продукта вы не то, что будете зарабатывать деньги, вы без штанов останетесь. Не существует в мире бизнеса, где деньги делают деньги. Это все это все неправда. Деньги делают деньги через продукт. Либо через какие-то инвестиции. Но инвестиции это другой момент. Да? Но э, деньги должны э, работать через продукт, через какой-то бизнес. Но если вам говорят... Вложи определенную сумму денег, а мы тебе дадим в три раза больше, знаете, вас э, хотят обмануть. Или люди, которые говорят, пошли без продукта работать. Знаете, эти люди поменяли тоже 45 компаний. Это все неправда. Ихняя задача просто замылить вам глаза. И чтобы люди, э, они заработали, а вы чтобы потеряли деньги. Вот и все такая схема очень простая. Поэтому будьте осторожны. Если у вас есть такой наставник... Вы послушайте, задайте вопросы, спросите еще вышестоящего наставника, еще вышестоящего и поговорите, почему вот мой наставник говорит так, так и так. Не влияет на ваш бизнес, на ваш успех смена компании. Да, бывает очень часто, что человек не зарабатывал в одной компании, в другой, в третью, а потом пошел в четвертую компанию. У него там все. Пошло, и он зарабатывает. Бывает такое. Но если вы замечаете вот людей, которые бегунки такие, перебежчики, с места на место, опасайтесь таких людей, ничего хорошего они вас не научат. Вы просто будете за ними бегать. Они год, полтора, два максимум находятся в компании, потом убегают, и вы будете за ними бегать, но у вас не хватит ни сил, ни денег, и вы никогда не построите. А бизнес, он строится как дом, на основании. Должно быть прочное основание, фундамент. Я имею в виду продукт, компания, маркетинг-план. Она должна много лет быть на рынке. И нужно построить дом. Такой многоэтажный, многоуровневый бизнес. В первую линию найти толковых, серьезных людей. Выстроить с ними отношения. И помочь построить каждому дом. Вот Тогда это будет все прочно. А в той компании чуть сладче продукт или чуть с кислинкой, или на полпроцента больше или меньше, это все на бумаге написано. А по факту приходишь и говоришь, слушай, там не то, что 60%, там 20% выплачивают. И поэтому не ведитесь на таких людей, друзья. Друзья. И желаю вам удачи в любом, в каком бизнесе вы работаете, чтобы у вас все получалось. Стройте, Старайтесь строить бизнес в той компании, куда вы пришли. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, пишите свое мнение. И всем всего доброго. Пока-пока.